Экспорт сельскохозяйственных продуктов – один из приоритетных пунктов отечественной экономики. По стране работает порядка 400 тысяч мелких собственников, земельные участки которых не позволяют создать мощный производственный потенциал. Это сдерживает вложение крупных инвестиций в сельхозпроизводство. Для проведения агротехнических мероприятий по защите и карантину растений государственной поддержки недостаточно. Все это не позволяет использовать все возможности отечественного агропромышленного комплекса. Из бюджета выделяются деньги на борьбу с саранчой и с американской белой бабочкой. Это два вида вредителей таких, очень опасных. Но на другие вредители из бюджета средств не выделяется. И штатная численность и департамента защиты растений, и штатная численность департамента карантина растений на борьбу повсеместно, на борьбу с вредителями не хватает». Для улучшения ситуации Департамент карантина растений предлагает внедрить государственно-частное партнерство в сфере фитосанитарной безопасности. Департамент уже начал обучение 300 частных агрономов, которые в последующем будут работать на местах по всей стране. Один из таких агрономов, Мадьер Аманов, имеет достаточный опыт в сельском хозяйстве. Он, как никто другой, знает проблемы фермеров. «Фермерам сейчас тяжело. Земли истощились. Профилактика и лечение заболеваний растений почти не производится. Падает урожайность и спрос на продукцию. Обучение мы начали недавно. Учимся, как правильно опрыскивать деревья, уничтожать вредителей. Получив необходимые знания, думаю, работать в своем селе, помогать фермерам». Обучение проводится силами того же департамента карантина растений. Однако отмечается, что обучение – это лишь полумера. Для реальной помощи фермерам, агрономов нужно еще и оснастить необходимым инструментом и химикатами. Вопрос упирается в финансирование. На начальном этапе требуется 30 миллионов сомов. В дальнейшем еще по 15 миллионов сомов ежегодно в течение пяти лет. Этого времени будет достаточно, чтобы агрономы встали на ноги и смогли обеспечивать себя сами. Просим от правительства из республиканского бюджета 30 до 30 миллионов сомов. Мы хотим, чтобы вот ежегодно, ну хотя бы первые пять лет, предлагаем да, субсидировать наших фермеров ну, 15 миллионов сомов ежегодно на приобретение средств защиты России. В поиске дополнительного финансирования департамент активно сотрудничает с частными донорами. В частности, экспортеры сельхозпродукции и поставщики удобрений уже выразили свою заинтересованность в поддержке частных агрономов. Действительно, качество сельхозпродукции со временем падает. Бывает, закупленной нами партии до 20% продукции не подлежит экспорту. Это бьет по карману. Лично я готов обеспечить агронома для работы в тех районах, где я обычно закупаю товар. Думаю, это хорошая идея. Будет полезно нам всем. Отметим, что практика ГЧП уже применяется в ветеринарии. Государство ежегодно закупает ветеринарные препараты на сумму порядка 100 миллионов сомов. Понятно, что поддержка инициативы по внедрению подобной системы в аграрный сектор самым положительным образом скажется на экспортном потенциале страны. Бекмаматасанбек Улурыс, Кульбеков, ЛТР, Бишкек.